Это же ты выбрашал YouTube канала Samsung. Подожди, не пропускай. У меня гениальная идея. Тебе за 20 секунд я расскажу. Представь сериал о том, как технологии изменили будущее. Шпионский боевик. Вот здесь сценарий. Почитай. Известные блогеры снимают музыкальные клипы. Ты еще здесь? Отлично. Значит, это шоу получило твой голос и голосуют за другие шоу.